Доброго времени из моего домика в деревне. Что недавно было событие, собираюсь в Сочи представители африканских стран во главе с нашим президентом России. Это было 43 страны Африки. Думаю, почему мне не рассказать мою историю, как я принималась здесь? У меня в деревне африканских студентов, наверное, как думаете, что это невозможно. Это действительно, они были из Замбии, эти ребята. В 2013 году была универсиада в Казани студенческая. И моя племянница Василина участвовала там как волонтер, И она познакомилась со студентами из Замбии. Эти молодые ребята, они были студентами. К нам, которые приезжали, один авиационного Казанского института, а другой энергетического. Универсиада проходила в июле 2013 года. И когда она закончилась, то ехать этим ребятам обратно, ну, было бы, скажем так, просто накладно. Потому что, скажем, один билет, самая минимальная цена у него, стоит 60 тысяч рублей туда и обратно. Это все дорого. И моя племянница пригласила их к себе в гости, в город Елабуга. Есть такой у нас недалеко здесь от нашего города, город Елабуга, может кто-то знает. Там жил художник Иван Шейшкин, у него был огромный дом, двухэтажный, сейчас там находится музей. Там жила Марина Цветаева последние дни своей жизни, кавалер-девица Надежда Дурова. Это одно из исторических мест Республики Татарстан. И она их пригласила посмотреть и показать город. И они приехали к нам, не зная, что такое деревня. У нас еще дом тогда не был достроен, но была уже баня. И приехали два молодых человека, совершенно черные, кучерявые, помыться в бане. Они очень хорошо говорят по-русски, потому что год им отводился на то, чтобы они изучили этот русский язык, а потом они начинали уже обучение. То есть у них получался на год больше они здесь обучались, нежели все остальные. Вот. Одного звали Чика, а другого Сева. Но ну, я не знаю как, но вот так мы их называли. Они пошли мыться в баню с супругом. Я говорю, ну там что, все черное, все. Они чистые, чистые, прям вот такие И истинный черный цвет лица у них. Ну, сидели мы очень дружно, и после бани они попробовали водку, а борща. Ну, в общем, прием был чисто по-русски, хотя они были удивлены. Они все посмотрели, очень такие умные де дети, я уже говорю, ну ничего, по 21-22 года. Они спустились в погреб и мне задали вопрос, зачем вам нужно так много в банке консервировать, например, ну те же ягоды, ну компот они увидели, огурцы, помидоры, а зачем? Они были удивлены, а ведь в Замбии такого нет, потому что это там очень тепло, и круглый год фрукты, овощи, ну в общем они это не поняли меня, скажем так. Но это было их удивление. Но вы знаете, дело в том, что история, вот это, имеет продолжение. История продолжалась в 2019 году. Из друзей, которые были у Чика и Сева, были еще и другие друзья, и они как-то на Новый год приехали в Елабугу. Они приехали, и один из них, Сэм, встретил девушку, Подружку нашей Василины. Ляйсан. И что вы думаете? Чувство, и неважно, какого этот цвет, Понимаете? Они полюбили друг друга, долго общались, и Лейса уехала в Африку. В Замбию. И вот совсем недавно Василина ездила на свадьбу. И мы были удивлены таким интересным фактом, какие она рассказывает про страну. Я вам обязательно, после моего предисловия, покажу те видео, которые она нам присылала. И как она говорит, что страна очень интересная. Конечно, там добывается очень много полезных ископаемых, до золота, алмазов. В стране, в стране очень много бедных. Очень много. И нет там какого-то среднего класса. А там вот именно богатые и бедные разделены, и очень разительно это видно. В доме, где она жила, приехала к Сэму Лейсан, родители – это люди, конечно, зажиточные. Потому что, чтобы отправить учиться в Россию детей, нужны деньги. А если у тебя их нет, ты никуда их не отправишься, естественно. Потому что как вот рассказывает Василина, дети кое-кое-как дотягивают в своем обучении до пятого класса, и потом они не учатся или не работают. Наверное, это еще идет от того, что женщины работают от зари до зари там, они неграмотные. Вот. И для того, чтобы спал ребенок, они их усыпляют наркотиками. Ну, естественно, как-то, ты... ну, чтобы ребенок спал, не мешал. И как он будет там учиться, сами понимаете, да? Вот, И поэтому это самые умные, самые продвинутые молодежь и достаточно обеспеченные родители могут себе позволить отправить детей обучаться за границу. У Сэма, где жила Василина, у них, конечно, три машины, у них там бассейн в доме, дом работница которая получает по нашим деньгам три рублей и без чего она бесконечно довольна, это считается, что очень-очень хорошо. Как она говорит, утром мы вставали, у всех была намыта, начищена обувь, помыта машина. Ну все, в общем, человек делал, чтобы сохранить свое место. Но меня поразило, знаете, у Сэма родители, папа с мамой, я всегда говорю, ну, родители где бы они ни были, даже в Африке, они родители. Когда он сказал, что он привезет сюда в Россию девушку белокожую, ну, беленькую, да, наши-то тут из Татарстана не смогли поехать туда. Он ну, действительно, это очень дорого на двоих, вот, значит, просто надо отдать туда и обратно 120 тысяч. Не все могут себе такое позволить. А вот эти из Замбии, они приехали в этот маленький город Елабугу посмотреть, где же живет вот моя ну, будущая сноха. Совсем недавно, вот осенью Василина съездила на свадьбу. И она приехала под таким... в Замбию, в Замбию, да-да-да. И она приехала под огромным впечатлением, потому что она встретила своих друзей, ребят, которые приняли очень-очень хорошо. Они показали город Лусака, это столица Замбии. Они показали ей, нас ездили они в парк, в парк посмотрели там и жирафов, и крокодилов, и ну, все что угодно. Там такой а, замечательный парк. Львы, там, леопарды. Крокодилы, крокодилы меня поразили, что такое огромное количество крокодилов, которые в принципе едят. Много говорит, все, что там движется, все едят. Она говорит, мама уже готовила мясо с бананами. Конечно, вроде бы не сочетается, но они вот так кушают. Электричество подается там только в определенное время, вот. Так что там есть такие керосиночки. Дальше будет у меня там дальше фотографик, где говорит, когда очень хочется что-то такого российского, но на керосинке готовит себе то, что она привыкла есть в России. Замбия – страна богатая, конечно, это бывшая колония, бывшая колония Англии, там 17 миллионов населения. И в торговых центрах, и, ну, торговля там тоже, скажем, какие-то торговые центры это все имеется. Кусака ну, столица, конечно, но там очень много работает китайцы, понимаете? Кто предприимчивый и пошустрее, они понимают, что здесь можно заработать. А так торговля идет просто-просто на улице, и очень много людей спят на улице. Понимаете, спят, потому что погода позволяет, они настолько бедны, что не могут позволить себе жилище. Я вам покажу какие-то небольшие фрагменты из Замбии. Вы посмотрите, это очень интересно. И знаете, даже когда эти ребята, дети уж я говорю, были... Здесь, в России, они приходили к моей маме. Они вспоминали, как она им там делала пельмени. И кушали И, в общем, такое-то пельмени, да, как интересно. Для них это было все в новинку, какие-то такие блюда, которые в конечно, не едят. Но самые добрые впечатления о России у этих ребят остались. Они закончили. Кстати, сейчас они очень хорошо развиваются там, потому что все-таки у них образование. Этот Сева, он работает в аэропорту, в аэропорт Лусака работает, Чика у него свое, какое-то дело предпринимательства. Ребята работают и очень успешно. В общем, у них все получается, скажем так, там у себя на родине. Я вам желаю приятного просмотра из всех кадров фотографий маленьких уже наша да привет папуля че тем быстро меня ушла спасибо пожалуйста спасибо пожалуйста привет папуля меня зовут майка как дела у тебя? Ты мне помнишь? Я соскучился по тебе. Окей, Чика, Чика, Бабуля. О, Бабуля, привет! Мы скучаем по тебе. Я помню, как мы кушали, так вкусно все было. Приезжайте, пожалуйста, Бабуля.